Всем здравствуйте! Сегодня рассмотрим такую небольшую тему, кто хочет просверлить отверстия в твердых листовых металлах или в закаленной стали и не знает как это сделать. Как просверлить? Это полотно от пилорамы еще в советских времен. Сталь здесь очень крепкая, простым сверлом не просверлишь, керн тоже не кернет. Но мы попробуем это просверлить, а потом посмотрим чем я сверлил. Включаю сверлильный станок на малых оборотах. Всё. отверстие просверлено. Вот видим какое отверстие. Нормально просверлено. Это отверстие просверлено где-то диаметром около 4 миллиметров. Вот это рессора. Толщина ее 6,5 миллиметров. Три отверстия просверлил и завершаю четвертое отверстие. И так продолжаю сверлить. Беру болт М5 и проверяю, входит или нет. Да, все вошло. А теперь давайте покажу, каким сверлом я это проделал. Узнаем это сверло. Это победитое сверло для сверления отверстий по кафелю или стеклу. Вы сами убедились, что за один проход я просверлил необходимое отверстие данным сверлом. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.